Всем привет дорогие друзья, показать все что скрыто, новые новости, вы будете в шоке от информации, которую вы увидите в этом видосике В этом видео мы поговорим с вами про очень интересные моменты касаемо сервера Астериус Что позволяют все самые неподкупные администрации данного сервера, куда все идут и я иду, что получилось с открытием сервера Кастлтаун мы с вами разберем все эти вопросики, все эти ошибки, глюки с вами в студии Егориус ТВ и самые жаркие новости игры Линейдж 2. Приятно присаживайтесь, ребятушки, я вам расскажу первую шокирующую новость. Все знают то, что администрация Астериус, она якобы самая неподкупная, Ни подкупных кланов нет, ничего, все идеально, конечно, конечно, все идеально. Но посмотрите, что одному из моему подписчику предлагает ГМ Ксения она вначале на форуме они общаются и ГМ Ксения предлагает перейти в личную переписку по почте, понимаете? на почте, говорит, мы переписываемся с тобой по почте Ксения. и посмотрите, что она ему предлагает по-быстренькому, по этим скриншотам погоняю объясню, в чем суть первый скриншот, вот, это саппорт через сайт пишет доброго времени суток, видите, свяжитесь с нами через электронный адрес Ксения. вот это официальный представитель спишет с сервера с Астериуса, понимаете? То есть до этого была переписка от них, когда он регистрировался, он говорит, вот это сообщение, которое было до этого. Дальше переписка идет, писал тему по бану аккаунтов на форуме. Перенаправили сюда, сообщили, что связаться тут. А он спрашивает, будете ли вы еще осуществлять пожертвования проекту Астериус? Он пишет, да, конечно, буду. все прочее тут он его почему-то не понял. Ксения пишет, что значит больше не буду? Как всегда думаете, так и будет всегда? Это какой-то бред. По поводу политики конфиденциальности, понимаете конкретно, больше не буду нарушать, он пишет, как всегда поддерживать проект Астерию с покупкой голды. Она пишет, напрямую возможность приобрести строго для своего удовольствия и комфорта. Вот он внизу, напрямую можно приобрести строго для своего удовольствия и комфорта, Армор, ювелирку, плюс 0, 6, вэпон, левел ап 40-85. Это исключение для возможности поиграть. При покупке вы сможете восстановить доступ. То есть, понимаете, чё, о чем разговор? Он ему пишет, так, покупка правила проекта запрещена. Получается, вы меня баните, не разбанивши. Вы установили правила или есть вопросы? У меня нет вопросов. Также могу и не отвечать на ваши. Ребята, вы понимаете, насколько это абсурдно и дико? Это вообще бардак. Дайте мне руку управления. Вы просто представляете, что нас ждет, ребятушки, на Астериусе, куда все идут. И я иду. Дайте еще ложечку, господи, этого сочного дерьма. Следующая новость, ребята. Дима Секунд очень старался сделать хороший сервер. Но, как они сами поняли, вот посмотрите момент просто с подкаста. Посмотрите момент с подкаста. С подкаста посмотрите момент, ради бога, ребятушки. <свят> Дима Сэгон просто отдыхает, ему не интересно уже ничего Посмотрите, еще один момент очень интересный ребятушки, очень сочный Посмотрите, что происходило на Олимпии у моих друзей Посмотрите этот момент, где его конь <свят> Да, да, уже второй <свят> раз Мы вот здесь <свят> бегаем, <свят> ищем <свят> коня, не можем понять <свят> где конь <свят> Да, она да, лаве! Серьезно? Просто в лаве. Да, да, она под землей бегает. Ты мой стрим, посмотри, она под землей. Просто в лаве. Это нормально? Просто конь в лаве, ребятушки. Конь в лаве. Просто весь ПВП прошел. Он просто под землей там где-то лазит. Конь в лаве. Жесть. Помимо этого, постоянные неработающие соски. Честно, это прям была проблема. А Плюс ко всему вот эти разъединения, то есть а, стоим, бьем а, в каме лаби мобов, ты просто раз, застрял и все, и ничего не можешь сделать. Меня зависло, у вас тоже зависло? Да, да, да, да. да, да. да, да. да ну что-то что сказали. Блять, Ёбка. Ну что, блядь, поздравляем. Нет, Нет ну, ну в, в, еб... раз, в прошлый раз, когда такое было, типа нас отпустило Соответственно, потом релок. Билеты кончились. Но администрация игры выдавала билеты, конечно. Но все равно дизмораль люди ловили, конечно. Дизмораль люди ловили. Но также, ребята, на сервере Кастл Таун было много хорошего. Офигенная комьюнити, не считая гачи-клана. Э, офигенная атмосфера вообще игры. Интересная заточка э, плащей. Вот, э, интересная волшебная лампа. И самое главное, что администрация игры... Работают над всеми своими ошибками, понимаете? Они занимаются серьезными делами, на самом деле. Они уверены. Я тоже в это верю, что следующее их открытие будет намного лучше. И сейчас вы не поверите, кто в нашей студии, в прямом эфире включения, ребятушки, Дима Секонд. Димочка, Димочка родной, скажи, пожалуйста, будет ли а, набираться штат, чтобы третье ваше открытие проекта было топовым, топовым прям, чтобы вам хватало и рук, и ног исправлять все ошибки, Дима? Смотри, нам точно нужны люди, но на рынке линейки не так легко найти людей, которым можно доверять, вот, которым можно доверить там файлы сервера. Э по сути, у нас сейчас работают над сервером все люди, с которыми я знаком в реале. То есть хотя бы раз или с кем-то живем в одном городе, либо с кем-то мы увиделись, как бы вот. То есть это был просто такой эм, вопрос доверия. Вот. на рынке или линейке не так легко найти скриптеров, в котором можно что-то что доверить прям доступ до сервера там, и так далее. Вот. пока что так. Но я точно понимаю, что нам нужно расширяться, потому что вот сейчас у нас проходит как бы летний сервер с таким не, не очень большим онлайном, как, как было там раньше у нас на прошлых проектах. Ну, я понимаю, что следующий сервер, вот третий сервер мы будем запускать, там будет точно больше людей. И так, таким составом, в котором мы сейчас работаем с ребятами, нам точно не справится. То есть до следующего сервера нам нужно будет искать людей, выстраивать нормальный процесс и. Ну, как бы исправлять вот эти вот все а, проблемы, которые связаны там, с нехваткой, с нехваткой а, человеческого ресурса, скажем так ребятушки данный выпуск новостей хочу закончить на хорошей ноте всем лучшего настроения всем лучшего старта на астериусе потому что в любом случае рекламная кампания которая якобы нету у астериуса во все чаты ко всем стримерам заходит какие-то непонятные ноунейм ребята и спрашивают ты пойдешь на астериус ты пойдешь на астериус ко всем ты пойдешь на астериус задолбали знаете это как вот когда говорят, что ты синья ты через год захрюкаешь. я пойду на Стериус, ребята я пойду на Стериус со 2 сентября как положено пожрать немножечко говнеца походить в бане в чате от администрации игры получить а, какой-нибудь еще зашкварный бан какие-нибудь претензии и все прочее ребятушки, всем хорошего настроения с вами был Егор Юс ТВ обязательно посмотрите хорошенько скриншоты, которые нам отправил наш подписчик про ГМ Ксению, это очень важно, действительно, я посмотрел, они не настоящие, и это страшно, и это страшно, ребятушки. С вами был в студии из ТВ, если есть какие-то предложения по новостям, обязательно пишите мне в Телеграм, и мы с вами разберем все вопросы, ребятушки.